Добрый день, дорогие друзья, мы рады приветствовать вас в сообществе Изи Бизнес Комьюнити. И сегодня у нас в гостях наш новый спикер на нашей платформе, человек, который будет делиться своими знаниями, расскажет потрясающую и интересную информацию. Что же это за курс, о чем он, чему вы научитесь, пройдя этот курс, мы сейчас узнаем. А у нас сегодня в гостях Мария Фитяк. Мария, добрый день. Сергей, здравствуйте. Вы знаете, я очень рада, что вы создали, Изи и создала такую уникальную площадку. Я недавно о ней узнала, и я хочу выразить благодарность всем создателям уникальной такой платформы, на которой реально все, ну, как это, опыт и, и навыки можно передавать тем, кто их ищет в сегодняшнее время. Да, это действительно замечательно. Мария, ну, сегодня у нас интервью именно о вас, про ваш курс, поэтому здесь уж, скажем так, беру бразды управления в свои руки и буду интересоваться во благо наших Хорошо. зрителей. Итак, Мария, давайте, знаете, с чего начнем? Расскажите немножечко о себе вообще, какие у вас основные навыки, какие у вас основные достижения, и потом плавно тогда перейдем к курсу. Спасибо, Сергей, спасибо за вопрос. О себе, если кратко сказать о себе – по образованию я закончила институт легкой промышленности, я стала великим конструктором одежды. и, ну, Затем я поняла, что ходить на работу с утра до вечера – это совсем ну, не очень то, ради чего я рождалась на этой земле и так далее. Ну, вы меня понимаете, да? Я mm -hmm. думаю, что зрители меня тоже поймут. И я стала искать какую-то такую работу, которая бы позволила мне делать тогда, когда я хочу, и, и то, что я сделала, приносила мне потом еще пассивный доход. И таким образом я э, нашла компанию Mary Kay, где сотруднич... с которой сотрудничала 19 лет. Из них 8 лет, и ровно два года назад я ушла с той компании по личной инициативе. Национальный директор для тех, кто ездит на розовых машинах. Затем, еще в процессе, где-то 7 лет назад, я стала изучать эмоциональный интеллект. Потому что в своей профессии, еще тогда, только директора для того, чтобы развивать директоров, я понимала, что в этом играет роль очень сильно эмоции. И мне очень было интересно найти, как же, где же эти знания. И 7 лет назад я начала изучать эмоциональный интеллект у многих мастеров в студиях и изучать эннеограмму. Ну, об этом чуть позже, но не в этом курсе. И когда я соединила знания эмоционального интеллекта с моими знаниями коуча, тренера и так далее, ну, вы понимаете, да, сетевой бизнес, он позволяет человеку приобрести десятки разных профессий. Ну вот, если кратко, это вот об этом. Ой, я вас не слышу. Я микрофончик отключил. А, то есть основные навыки, основной, скажем так, вот, курс и ваша сегодняшняя, скажем так, сильная сторона – эмоциональный интеллект, правильно? Давайте немножечко в этом понятии разберемся, что это вообще такое. Спасибо за вопрос. Это действительно такой актуальный вопрос, потому что вроде как многие о нем говорят, что же такое эмоциональный интеллект. Ну давайте возьмем, нам всем было понятно, что такое ментальный интеллект, да? IQ. Ну всем известно, да? То есть нас реалии по-разному табличкам, да, то есть мы проходили какие-то тесты, ну, в принципе, это до сих пор продолжает проходить, но оно уже не так актуально сегодня. Мы знаем, что есть а, также эмоциональный интеллект, это EQ, Emotion intelligent), а, и также есть телесный интеллект, то есть у человека на самом деле есть три интеллекта. Но на этом курсе мы будем говорить именно об эмоциональном интеллекте, и я буду затрагивать, как же все таки эмоциональный интеллект, сейчас отвечу на этот вопрос более детально, как же эмоциональный интеллект, Сергей, влияет на ментальный интеллект, то есть IQ, и влияет на телесный интеллект, потому что он находится ровно посредине, он влияет и туда, и туда. Эмоциональный интеллект – это разум эмоций. То есть угу. это разум, который позволяет а, человеку гораздо быстрее принимать решения и чувствовать то, что ему нужно сделать. И эмоциональный разум позволяет человеку а, достигать а, именно то, чего он хочет в своей жизни, потому что именно в эмоциональном разуме живут все эмоции, они есть положительные, они есть отрицательные, но это не значит, что это хорошо или это плохо. Понимаю. Если правда, эмоциональный можно, интеллект – это… Чуть-чуть угу. задержечка звука просто идет, и если я вдруг встреваю, значит, вы у меня зависли, я думал, вы все, Да, я это мысль. Да, да, да. эмоциональный угу. интеллект – это разум эмоций. Вот так, если кратко. Угу. Я для уточнения, смотрите. То есть, если обычный интеллект ⁇ это наша, скажем так, приобретенная мудрость, приобретенный опыт и знания, то получается эмоциональный интеллект ⁇ это уже определенные, заложенные в нас качества, которые мы просто можем определенными методиками развивать. Доверяя, скажем так, те или иные принятия решений, ну, как, как, знаете, как интуиция, развитие интуиции. Опять же, это все с эмоциями связано, а, дает команду уже к, раз, к разуму и к приобретенным навыкам и делает нас более сильнее, уверены и быстрее в принятии решений. Правильно я чуть-чуть понял? Да, да, то есть я уточню тогда. Смотрите, это получается, это не совсем А качество, я бы сказала, да, качество – это больше то, что мы приобретаем. Просто эмоция, смотрите, как, как работают наши три интеллекта, может, тогда будет понятнее вам и нашим зрителям. Сначала у нас появляется какая-то мысль. Ну вот, например, у меня есть мысль, я хочу там получить там автомобиль. Угу. Тут же внутри в эмоции у нас возникает эмоция радости. И когда человек начинает, продолжает идти на эту эмоцию радости и доверие, что это с ним произойдет, Телу поступает команда идти, делать действие, и человек побеждает. То есть мысль, mm. эмоция, действие. Интересно. Если человек не видит, не видит свою эмоцию, при которой он что-то заявляет или хочет достичь, то э, он тогда не может влиять на свое действие, потому что реально голова дает команду телу делать через эмоцию. Так понятно? Да, да, теперь я понял, теперь я связь понял. Угу. Хорошо. То есть получается, э, возвращаюсь уже к вашему курсу, мы будем изучать, как правильно, ну, как формировать эмоции или что мы будем делать? Давайте здесь вот как бы разберемся. Итак, спасибо, Сергей. Мне нравятся такие четкие конкретные вопросы. Смотрите, мы будем изучать... А, вообще эмоциональный интеллект. То есть, какие бывают эмоции? Mm -hmm. а, как эти эмоции научиться видеть и различать эмоцию от чувства? Потому что есть эмоции, например, я обиделась, mm -hmm. а есть эмоция, есть состояние разочарования. Это уже чувство, это не эмоция. Поэтому мы будем учиться, а, как видеть, различать эмоцию, как а, каждая эмоция, она имеет вкус, она имеет даже запах. Ну, то есть это люди, которые уже развивают, они понимают, что я И по запаху в пространстве можно понять, какая у человека эмоция. Или какая эмоция есть, например, в коллективе. И если ее правильно не сформировать, Понимаете, да, если она будет отрицательна, то, к сожалению, коллектив ничего не сможет. Ой, звук пропал. Совсем звук пропал. Только у меня звук пропал вверх. Пропал, пропал звук, да. Причем картинка хорошо. Картинка а звук хорошо помимо. работает, да, звук вообще прям пропал. Сейчас нету. Причем микрофон-то работает, я вижу у вас Да Зум сегодня творит чудеса. Зум, да, сегодня зум просто то. Давайте смотрите, как сделаем Я что предлагаю Значит, Мари, вы опять выйдете Закройте все И снова зайдите по этой ссылочке А мы вас здесь тогда подождем Давайте, хорошо, может быть, это спасет Друзья мои, значит, пока у нас здесь возникли легкие технические неполадочки, они совсем легкие, я предлагаю вам подготовить вопросы, потому что, в принципе, я думаю, уже вы поняли направление деятельности и направление курса нашего нового специалиста. Это действительно потрясающе. Ну, эмоциональный интеллект. Я вам могу так сказать, вообще эмоции и состояние... Вот здесь была очень важная тема затронута – коллектива или команды. Это одно из самых важных и основных задач, которые должен решать руководитель. Если в его коллективе будет очень, ну скажем так, нездоровое эмоциональное состояние, коллектив не будет выполнять задачи и так далее. И хороший руководитель должен всегда уметь в своем коллективе, в своей команде в своем отделе, в своей фирме, как угодно, назовите это все управление людьми. Он должен это уметь. Поэтому для тех, кто действительно хочет заниматься и управлять людьми, кто хочет стать хорошим управляющим, лидером, менеджером, руководителем, эта тема для вас прям очень актуальна. Поэтому сейчас подумайте, как это все должно выглядеть, может быть, какие-то вопросы подготовьте, и как только, а вот уже Мария к нам присоединилась, мы тут же продолжим. Мария, день добрый, давайте попробуем. Надеюсь, да. да, все прекрасно. Меня... Ура, работает, хорошо. Я как могла назидала эмоцию благодарности, потому что на самом деле это самая важная эмоция, которая позволяет как это успокоить пространство. Ну да, ну я думаю, все получилось. Итак, мы с вами... Э, мы с вами распредел... остановились на то, что есть эмоции, есть чувства. Я вот честно, я бы здесь вам вопрос задал. То есть это совершенно да, разные вещи. Да, вот тут прям честно я первый это раз встречался, прям мне любопытно. Э, а смотрите, то есть? Э... Угу. эмоция – это то, что сразу возникает. Ну, например... Э... Ну, хорошо, давайте тогда несколько разных эмоций. Вот я называла эмоция там обида, следствие разочарования. Например, есть эмоция радости. Вот человек испытал радость. Вот у него состояние после этой эмоции, как только она возникла у него в сердце, ну, например, он услышал там о том, что он выиграл автомобиль, и тут <танкоспорщик> у него такая эмоция радости в сердце. После этого у него есть чувство, обычно это чувство эйфории. Да, который мы называем, но это не эмоция эйфории, ну или как называется, Послед... это уже состояние, да, именно, это есть последствия. Пришла эмоция и оставила след за собой. Также есть эмоции, например, если человек утром, это чаще всего да, бывает, когда человек спешит куда-то, а вот он понимает, что у него ограниченное время, и у него приходит мысль, а вдруг я опоздаю мгновенно, в, там, в сотой секунды рождается эмоция страха, тут же по телу у человека начинает возникать суета. Он начинает ронять, люди начинают что-то хотеть в это время, как будто весь мир сговаривает Он против. Я думаю, что каждому человеку это знакомая ситуация. После этого наступает некое состояние у человека, Мария, картинка зависла уже давно, но сейчас уже и звук не слышен. Боже, я здесь. Я, я, Сергей. Я верю. Мы сейчас, знаете, мы сейчас видим, вот, вот, где-то. Микрофон зеленого цвета. Не-не-не, у вас не в микрофоне. Я правда не знаю. У почему? микрофон зеленый Да, микрофон у вас прекрасен. У вас может быть, я не знаю, может быть интернет, что-нибудь, бывает такое какое-то. Я не знаю, правда, что сказать. Вот сейчас я вроде вас слышу и вижу. Скажите что-нибудь. Сейчас... Вот, все равно заикаетесь. Нет, у за... вас прям... Я говорю, сейчас ТД. Вот я, конечно, умею говорить так быстро. Вот. Я могу с да. телефона Меня не слышно? Нет, нет. Такая это тема. Это вот так стало. начали. Да, вот так все начали. Телефон может быть, с телефона попробуем. Давайте попробуем, хорошо. Итак, а я пока тогда э, немножечко, друзья мои, вы просто поймите, что вам сейчас говорят, и какая-то актуальная тема. Я повторюсь что это очень сильная тема для будущих управле... управленцев, управляющих. Но здесь очень важный нюанс и еще и затрагивает сильную сторону психологии, потому что действительно наши эмоции, наши мысли влияют на наше физическое тело. Это называется даже в медицине уже доказанный факт, это психосоматическое расстройство. То есть когда мысль может напрямую воздействовать на ваше физическое состояние. Вы можете быть абсолютно здоровым человеком, у вас может подняться температура, вы можете заболеть и так далее. Почему? Просто потому, что у вас в голове неспокойные эмоции или мысли возникли. Есть статистика, официальная статистика, которая говорит, что более 78% всех людей, которые находятся в больницах или проходят так или иначе лечение, это всего лишь психосоматическое расстройство. Поэтому вот то, что Мария Тему затрагивает, это безумно интересно. И если мы научимся управлять своими эмоциями и направлять их в нужное русло, соответственно, каждая эмоция будет давать нам определенные последствия и на уровне чувств, и на уровне физического тела. Соответственно, результаты вы будете получать совершенно другие. А научившись управлять собой и научившись создавать определенные эмоции и чувства в коллективе, вы научитесь управлять большими организациями. О, Мария к нам присоединилась. Мария, я все, надеюсь, я тут... теперь меня слышно. Да, Не вот слышно теперь мы вас слышим прекрасное видео. Ура! Ура, Сергей, спасибо, респект. Вы так четко все сейчас полностью подвели мысль о том, что я де... ну, как влияет эмоция на жизнь и на коллективы, и реально на достижение всего, что человек хочет. Здорово. Я я старался. Здорово, да. Спасибо. Спасибо. Можно брать вас в партнер и вести курс. Я, я опять же к чему, я опять же к чему. Здесь же все идет, скажем так, когда ты работаешь с людьми, эмоции и чувства – это очень важно. И я вот, когда вы первый раз отключались, я тему, знаете, какую немножечко, ну, чтобы вы понимали, о чем да, я здесь без вас говорил, что это очень важно для тех людей, которые в дальнейшем будут руководителем, менеджером, управляющим, командой, группой, организацией, отделом, чем угодно. Потому что если в коллективе нездоровые эмоции, вы просто это хорошо назвали, да, и руководитель должен уметь создавать правильные эмоции, так называемая мотивация. Но для многих мотивация – это когда ты говоришь «давай, давай, давай» и все. Это не так. Правильно создать Чувства нужны. атмосферу чтобы... Это называется атмосферу, создать атмосферу. Да. И тогда коллектив будет работать. То есть ваш курс это просто спасательная палочка вот выручалочка для огромного количества будущих руководителей большими структур Без них можно даже в управлении не лезть. Все, молчу, это... продолжайте. Это правда. Да. Окей. Да, И, а... итак, каждая мысль подтягивает за собой эмоцию Каждая эмоция имеет последствия, то есть чувство, с которым человек ходит, или чувство, которое остается в пространстве, когда человек даже ушел. Часто же бывает, да, когда приходит какой-то человек, и нам хочется, чтобы этот человек пришел еще раз. Бывает у вас да, такое, да, да люди? Да. Прям хочется, чтобы они были рядом. Вот это и есть, когда у человека правильная э, атмосфера, то есть они испытывают благодарность, радость, счастье, восхищение и любовь, это высшие эмоции. И, конечно же, когда человек э, испытывает страх, гнев, злость, обиду, то, конечно же, хочется очень быстро сбежать от такого человека, потому что эти эмоции, они точно так же распространяются в пространство и являются, я бы назвала их, ядами. То есть они реально, знаете, так отравляют пространство. И получается, что через какое-то время, когда не видишь этих эмоций, они оседают у всех людей, и люди, которые даже не испытывали низких эмоций, там, обиды, страха или там гнева или злости, они начинают реально испытывать ту эмоцию, с которой пришел человек и повесил эту эмоцию в пространстве. Да, это, да, знаете, да. это можно то сравнить есть это как вирус, с вирусом. Да, это, это можно сравнить э, с комнатой, которая прокуренная. Когда заходишь в прокуренную комнату, еще идентифицируешь, что там плохо пахнет. Но как только ты посидел 5 минут в этой комнате, то ты уже и являешься этим дымом. То есть уже нет ощущения отделения себя от дыма. Вот этим дымом это и является эмоция. Uh -huh, uh -huh. И знание, изучение эмоционального интеллекта, природы этих эмоций, какие они бывают, как они движутся. То Конечно, люди будут очень много исследовать. Это такой курс для тех, кто хочет исследовать себя, понимать себя, потому что здесь будет очень много практических домашних заданий, потому что... Эмоциональный интеллект, его нельзя понять ментальным интеллектом, да, он да. здесь живет, понимаете, да? Угу. Вот. И в связи с этим человек научится, когда человек отделяется от своей эмоции, когда я понимаю, что да, я боюсь, да, я там есть такое состояние, я признаю себе, что я боюсь, я признаю себе, что я обижена, я признаю себе, что я, там, например, восхищена. Когда я признаюсь своей эмоции, я перестаю быть этой эмоцией. То есть идет разотождествление, разделение, ну, как с дымом. Я идет зашла, контроль, я... Идет контроль над эмоциями да. и над ситуацией в целом. Да, и причем да, это да. контроль не просто... Контроль подавляющий. Знаете, Сергей, можно я это сейчас уточню, потому что ну, большинство да. людей, которые, когда я говорю «управление эмоциями, они говорят, что подавлять? Я говорю, нет, друзья, управление – это как управление телевизором. Вы берете пульт, вы нажимаете кнопочку, и когда вам не нравится какой-то канал, вы переключаете на другой канал. Вот точно так же сейчас, да, когда 7 лет я в глубоком изучении, то есть я понимаю, что если мне приходит какая-то эмоция, да, вот сейчас там что-то не переключалось, да, mm -hmm. есть были такие моменты. Я понимаю, что идет эмоция, а, и все, что мне нужно, это признать, что она есть, сделать в нее вдох и заменить ее на другую. Да, да. Реально, человек да. может менять свои эмоции. Если взять, например, люди, которые ведут переговоры, большие сделки, да, пришел человек на переговоры, и тут же, получается, как-то не так пошло, как он себе по сценарию запланировал. Возникает у человека страх. страх неуверенность, неуверенность да, сквозь, да, Понимаете, понимаете да? да? И тут же партнер, с которым собирается подписать договор, начинает ловить, что в пространстве что-то не тот запашок сомнения, соответственно неуверенности, соответственно человек да. думает, что, о, у меня хочет обмануть. Да. да. Иначе видели, да? да? И все, и оно мгновенно. Если человек, который хочет подписать договор, тут же не идентифицирует свою эмоцию, когда он ее не увидит, не назовет, не утилизирует, то шанс, что он провалит эту сделку, 99,9%. Mm -hmm. Ну, вот, если взять по этому. Можно я тогда еще для уточнения, чтобы нам уточнить, потому что вот я чат здесь смотрю, да, что пишут, как это все делают. Эмоции это, то есть получается, что в вашем курсе мы научим людей определять эмоции, слово контролировать, как бы мы от него избавились чуть-чуть, но тем управлять. не менее управлять. Хотя, честно, мне больше всего нравится контроль. Это тоже хорошая вещь. Есть такая даже фраза, либо ты контролируешь эмоции, либо они контролируют тебя. Вот. И второй момент. Будем ли мы здесь как бы применять эту технику, как, например, выработать нужную эмоцию, как ее применить в тех или иных жизненных ситуациях и ну, вот, что-то подобное практическое. Именно. Именно будет очень много практики, потому что, смотрите, еще раз повторюсь, как я говорила выше, что эмоциональный интеллект – это разум эмоций. И он тысячи раз скоростнее ментального интеллекта. Поэтому нельзя изучить эмоциональный интеллект на уровне ментального интеллекта, то, что большинство людей пытается сделать, да, когда они уже попадают в мое пространство, на мои тренинги, там, сессии практику, и практику, они понимают, какая разница. Это у нас будет очень много практических занятий. Это как в коллективе, как в личных отношениях. И реально, то есть люди, которые, например, у них там не складывались отношения, там, у кого-то с мужчиной, у кого-то с девушкой, они начинают видеть свою эмоцию, Она она начинает быть под их управлением, и они реально меняют свои отношения. То есть все меняется. То есть также человек достигает своей цели, потому что он дает команду а, телу делать, у него есть правильная эмоция, которая сопутствует передаче этой команды, и человек идет и достигает. То есть он выстраивается по оси, по трем центрам. И эти все моменты мы будем затрагивать. То есть это, если кратко сказать, да, ну, резюмировать в нескольких предложениях, эмоциональный интеллект это то, что позволяет человеку, видя свои эмоции, у, как это откорректировать свое прошлое, потому что все прошлое событие, люди, мы все связаны через эмоцию. Благодаря тому, что у -у -у. человек корректирует свои прошлые привычки, например, у человека была неудача в бизнесе, и он все время попадает на одно и то же. У него есть не, а, невидимая эмоция, которая все время гонит его по одному и тому же шаблону. Так, так доступно, Сергей? Да, да, да. Я стараюсь упрощать да, все всегда. Все и супер. всегда. И когда он увидит эту эмоцию и он ее утилизирует, сначала она под наблюдением, потом это вот утилизирует, есть разные практики, технологии, тогда он может получить новый опыт. То есть у него реально есть новое достижение. Поэтому для тех людей, кто хочет достигать тех целей, которых он еще никогда не достигал, именно эмоциональный интеллект, управление эмоциями, знание эмоций – это единственное, что ему позволит. Это не потому, что я веду этот курс, я занимаюсь именно этим, потому что я считаю, что это самое ценное на сегодня. Да, я с вами здесь соглашусь. То есть я чуть-чуть… Вы упростили, я сейчас попробую еще упростить. Я вот опять же по вопросам. Смотрите, друзья мои, то есть я вам объясню, что вам это даст. Представьте себе, вы на протяжении всей своей жизни делали ряд ошибок, о которых даже не знали. Причем все эти ошибки на вас, как, знаете, такие легкие якоря, вот, прикреплялись к вам. И вы даже не знали, что они есть. И когда вы начинали новые отношения, когда вы начинали новый бизнес или хотели заняться чем-то новым и развитием, эти ошибки, они вас тянут к низу. Курс Марии позволит вам увидеть все совершенные вами ошибки, понять, где они возникли и почему, и избавиться от них. И получается, пройдя этот курс, каждый из вас получит доступ к новым дорогам без огромного багажа прошлых ошибок. Как-то так, да. да. Это реально позволяет снять мешки старых, непрожитых ситуаций. Круто, Ты, Сергей. Да. Восхищена. Спасибо большое. Точно беру вас, партнеры. Спасибо. Здесь, смотрите, Мария спрашивает, это связано с подсознанием и вообще как насчет подсознательных установок? Это чуть-чуть другие параметры. Потому что подсознание это все-таки отдел разума. Ну, потому что у нас в ментале есть ум, а есть разум. Mm -hmm. а ум это, ну, уже отвечу человеку на этот вопрос, ум это не касается моей темы, но я с этим тоже работаю. Ум это то, что прошлое, это компьютер записи своих опытов и опытов тех людей, которые рассказывали об опыте. Ну, это, собственно говоря, шаблоны, как должно быть. А разум это вот есть подсознание, который, ну, понятно, извините, за, это слова, они слишком плоские, чтобы это назвать. А mm -hmm. разум – это то, что видит новое в моменте, он считывает с ментального пространства, потому что mm -hmm. у нас есть ментальное пространство, у нас эмоциональное пространство и физическое пространство. Тут это более широкая тема, вот… Так могу, наверное, ответить. Хорошо, ответили, все, в принципе, не знаю, как сейчас зрители пока молчат, все понятно, то есть это действительно подсознание другая тема, потому что тут, скажем так, все, что мы, я попробую тоже немножечко ответить, назову так, подсознание – это очень сильный внутренний двигатель, которым единицы людей могут управлять. Научившись управлять эмоциями, разумом и телом, вы получите возможность управления и подсознанием. Но это уже другая история. То есть благодаря эмоциям вы сможете контролировать свои мысли, свои действия, чувства, и это позволит вам, ну, скажем так, более тесно и близко уже начать контролировать свое подсознание, что даст вам еще большее развитие. Вот как-то вот, наверное, так тоже ответил. Да, Может? и тут я могу тоже как раз добавить. Спасибо, Сергей. Получается, что именно... Видение своих эмоций позволяет человеку увидеть привычные модели поведения, mm -hmm. которым управляет обычно ум, потому что там есть шаблонное, стандартное поведение, к которому человек привык, а именно и это поведение поддерживается эмоцией всегда. И для yeah. того, чтобы изменить его, нужно увидеть, какой эмоцией это поддерживается, и менять тогда свою парадигму. И тогда подсознание – это то, что чистое. Да, есть то, что я осознаю, а есть то, что вот шепчет, можно сказать, да, вот такие простые, yeah. доступные практики, как практические задания и занятия, когда человек, каждый сможет на простом языке это понять, применить и преуспеть в своих желанных целях. Потому что я mm -hmm. очень люблю, когда у людей есть результат. Это для меня очень ценно. Это вообще замечательно. Друзья мои, я еще тогда вам несколько моментов вообще расскажу о том, что вас ждет, потому что, возможно, вам это на эмоциональном уровне понравилось, но я чуть-чуть поглубже скажу. А теперь представьте себе, что вы научитесь управлять не только собственными эмоциями и чувствами, а пройдя курс Марии, вы можете распознавать, на каком состоянии и в каком стадии чувств и эмоций находятся другие люди. Более того, если будете это практиковать, вы сможете влиять и на их состояние. Это безумно вам пригодится в переговорах, вообще в личной жизни, где угодно. Управление чужими эмоциями, а я так понимаю, на курсе будут, опять же, методики, как собой управлять и как, в принципе, видеть другие эмоции у других людей, это шикарный, просто шикарнейший инструмент. Поэтому срочно записываемся и срочно-срочно идем. Да, это правда. Но на самом деле мы не столько управляем эмоциями другим людей, но когда я прихожу в какое-то пространство с эмоцией благодарности, то и там присутствуют люди, у которых есть эмоции страха, злости, то их эмоция, на моей чистой эмоции, которая чуть выше, да, она легче в воздухе, она начинает у них растворяться. Ну, знаете, как в черную краску добавляют белого. Да, да, да, да, да. Поэтому так, вот так это происходит, им трансформируется. Спрашивают, когда начнется ваш курс. и, Ну, я так понимаю, да, когда начнется курс, когда начнется курс, когда начнется курс. Спасибо за вопрос. Курс начнется в следующий вторник. Каждый вторник у нас будет 8 занятий. Будут они начинаться с 15.00 и продлеваться в течение 40 минут. То есть каждый вторник в 15.00. Прекрасно, прекрасно. Так, как друзья, для того, чтобы выполнять задание, для того, чтобы исследовать себя, потому что это прекрасное исследование самой, самого себя. <головщик> Прекрасно. Друзья мои, есть ли у вас еще какие-то прям вот интересные вопросы? Никогда начнется курс, а что-нибудь вы хотели спросить, что-нибудь поинтересоваться, сделать комплимент Марии. Тут, кстати, тоже их было много, я их просто не стал зачитывать, но их Благодарю. было много. Так, давайте, задавайте вопрос, потому что действительно курс очень нужный. Это супер, здорово, всем здорово, класс, класс. Хорошо, ждем. Угу. Вопросов нет. Вопросов нет вопросов. Ну, по-моему, мы все хорошо с вами разобрали. Просто Сергей, это только думаю... с вашей помощью. Я бы так не справилась без я вас. Только, я только вопросы задавал. Я вообще ничего не делал особенно. Спасибо вам большое. Так, хорошо. Ну что ж, Мария. Вопросов нет. Я думаю, всем понятен, что за курс. Мы вот нетерпением ждем, тем более уже со следующего вторника в 15.00. Друзья мои, смотрите, пожалуйста, все в расписании. Когда записывайтесь, не потеряйте эту возможность. Вот искренне советую, что это действительно то, что нужно. Вот прям то, что нужно. Во всех смыслах этого слова. Мария, вам спасибо большое, что вы с нами. Спасибо за то, что делитесь своим опытом. Вот прям спасибо-спасибо. Будем ждать еще что-нибудь интересное от вас. Сергей, спасибо большое. Спасибо волшебному пространству Изи Бизи за такую возможность делиться и э, другим людям получать опыт. Ну что ж, увидимся на занятиях. Всего вам доброго. Не забывайте ставить лайк под этим видео. И, конечно же, делитесь им ну, я не знаю, со всеми, э, кому вы хотите пожелать что-то доброго, светлого и полезного. Увидимся с вами на следующих выпусках, в следующих уроках, в следующих прямых эфирах. Всего вам доброго. Пока-пока. До свидания.